Итак, мы начинаем. Сегодня у нас 1 июля, второй месяц лета пошел. И мы продолжаем наш марафон, лидерский марафон, когда наши лидеры делятся своими наработками, своими знаниями. Тем, что они получили опыт, какой они его получили и отдают его вам. Наша рекомендация, конечно же, бывать на всех вебинарах таких, потому что у каждого лидера есть такие свои знания, свои фишки, которые они вам здесь преподносят. Сегодня вы тоже услышите от нас что-то новое, что-то интересное, и всегда так бывает, что вроде бы слышал уже одно и то же не один раз, но иногда... Новая мысль, она почему-то, именно она берет и включает, так вот жетончик как бы падает, и э, понимание становится такое на место. И э, сегодня мы опять будем говорить о флагманском нашем проекте, о обновленном э, бинаре. Это очень мощный проект, который уже начал себя рекомендовать. И в дальнейшем это будет ну, что-то феерическое, скорее всего. При этом мы знаем, что оно так и будет. Вот, и именно поэтому мы делаем такую популяризацию этого проекта для вас. Сейчас я перейду к материалам и расскажу еще раз коротко презентацию нашу нашего маркетинга вот потому что у нас есть новые новые введения в этом проекте и мы их затронем конечно же и так а у нас есть основных четыре тарифа. Тариф стандарт, премиум, люкс и максимум. Эти тарифы, каждый из них имеет свою ставочку. Например, тариф стандарт, он у нас идет под 0,8% ежедневных. И в этом тарифе будет 220 выплат. Причем начать можно с небольшой суммы, со 100 долларов всего и постепенно-постепенно накапливать эту сумму. И вот как только она накапливается у вас до и одного доллара, вы сразу же автоматически переходите на следующий тариф, это тариф премиум от 0,9% уже. Этот тариф будет действовать с 250 выплатами, мы не путаем с днями, это именно выплаты. И все выплаты у нас осуществляются в будние дни. Следующий тариф у нас люкс, он уже поинтереснее, чем два предыдущих, это 0,95%. И uh, тоже как бы на него вы переходите автоматически, набрав uh, определенный объем uh, суммарный. И uh, еще лучший и больший тариф, это тариф максимум, который будет работать под 1%, и работать он будет уже uh, 310 выплат вы получите. Ну и то, о чем мы хотим сказать и говорим на каждом на каждом нашем вебинаре, это о нашем тарифе промо. Тариф промо под 1%. Друзья, прошу обратить внимание, что 4 июля, то есть в это воскресенье, это будет последняя возможность зайти и открыть депозиты под 1%. Прекрасная возможность для uh, пассива, uh, для тех людей, которые, допустим, не хотят uh, участвовать uh, активно, строить структуры, команды, но получая uh, 350 выплат под один процент, вы uh, увеличиваете многократно, многократно свою uh, доходность. Uh, то есть ваш, uh, ваш, ваш, uh, Общий доход будет составлять 350%, а чистый доход 250%. Вот просто вдумайтесь в эти цифры. Если так чуть-чуть отклониться и перейти в математику, то при вложении 1000 долларов, не делая больше не реинвестов, не ни докладывая ничего, вы получите 2500 долларов. А вот если вы вложите, допустим, 10 тысяч, вы уже получите 25 тысяч долларов. Ну, цифры говорят сами за себя, мне кажется, что такой возможности, наверное, уже не будет никогда. И это промо было действительно промо от нашей компании. И, пожалуйста, те, кто им еще не воспользовались, ускорьтесь. Собирайте средства и открывайте 4 июля депозит, который будет, ну, просто шикарным. При этом, если у вас уже открыт один из депозитов тарифных, стандарт, премиум или люкс, они будут работать у вас параллельно. То есть одновременно и один, и второй. Это то, что касается э, чисто депозитов и работы на м, пассиве. Но э, у нас шикарный бинар, шикарный настолько, что навряд ли вы встретите так, такую возможность еще э, в интернете. Э, нужно сказать, что инвестиции, да, у нас создаются в Райда, и э, выплаты у нас тоже все производятся в Райда. Э, при этом по стандартным тарифам вы сможете продолжать делать апгрейд. И вот тут внимание, компания создала нам еще более лучшие условия. Она облегчила наши возможности и апгрейд теперь можно делать не от 30%, а от 10%. Меня часто спрашивают в личных сообщениях, как часто можно делать апгрейд? Друзья, вот апгрейд по стандартным тарифам можно делать ежедневно. Можете делать по несколько раз в день, пожалуйста. Еще сегодня мы в профильном чате Бинара выставили такой лайфак, как определить сумму апгрейда. Этот вопрос задают достаточно часто, потому что ну, по всей видимости, хочется понимания, да. Смотрите, в в чем состоит? Вы заходите в свой кабинет, находите свой депозит и нажимаете кнопку инвестировать. Там вы можете прописать любую сумму, маленькую сумму, скажем, та, которую вы себе видите, но меньше 10%. И вам система покажет цифру, ту, которая, меньше которой вы не можете инвестировать. То есть все на самом деле очень просто. Но для тех, кто все-таки хочет понимать этот математический расчет, я могу в двух словах рассказать. Смотрите, для того, чтобы понимать, мы все время говорим, что при выплате у нас идет начисление тела плюс депозит. И как это понимать? То есть Для того, чтобы вам определить, какое количество тела вам выплачивается, вам нужно просто элементарно взять свой депозит, с которым вы работаете, например, депозит стандарт 220, дней, 220 выплат и сумму, сумму вашего депозита, который вы сделали, условно говоря, 100 долларов, разделить на эти 220 выплат. И вы получите свою выплату в день. При реинвесте у нас будет новый номинал, и он будет на сумму выплаты тела меньше. Вот это надо понимать, потому что очень часто спрашивают, я сделал, допустим, депозит на 200 долларов, затем я добавляю еще 100. И почему новый депозит у меня получается не 300, а немного меньше. Вот в связи с тем, что в сумму вашего реинвеста входит уже выплаченное тело. Если кому-то сложно как бы на слух это воспринимать, то вы можете написать мне в личные сообщения или задать этот вопрос в нашем профильном чате, и я вам просто покажу весь математический Расчет этот, тогда будет все понятно. Что еще нужно сказать? Я хочу сказать о том, что перефразируя известную фразу, «плох тот пассивщик, который не хочет зарабатывать больше». И у нас на самом деле это можно сделать. Это можно сделать, потому что у нас есть бинар и еще дополнительных два бонуса. Это бинарный бонус и реферальный. То есть, давайте обратим внимание, для того, чтобы получать бинарный бонус, необходимо купить Лицензию. То есть, друзья, вы не сначала э, даете свою ссылку и заводите своего партнера, который открывает депозит, а сначала покупаете лицензию для того, чтобы вы могли получить бинарный бонус. Лицензия у нас минимальная для открытия бинарного бонуса всего 50 долларов. То есть приобретя лицензию за 50 долларов, вы уже можете дальше строить структуру и получать еще одну плюшечку. Для того, чтобы помимо бинарного бонуса получать еще и реферальное вознаграждение, вам нужно купить следующую лицензию на за 300 долларов, и тогда вы будете Помимо бинарного бонуса получать еще 5% реферальных, либо э, лицензию за 1000 долларов, и тогда вы получать будете реферальные уже с двух уровней 5% и 3%. Либо самую высокую лицензию за 3000 долларов, и тогда вы э, будете помимо бинарного бонуса 10% получать еще реферальные бонусы с трех уровней 5% процентов, 3 процента и 1 процент. В двух словах, что такое бинарный бонус? Это 10 процентов с меньшей ноги. То есть бинарный бонус это две ветки, это B. Поэтому, смотрите, как правило, у нас есть переливы под одной из ног от спонсора. И тогда вам достаточно строить только личную ногу. И вот суточный объем в обоих ногах, в той ноге, которой он был меньше, у вас получается, вы получите 10% с нее. Если же у вас спонсор как бы не такой активный, менее активный, то Тогда вы просто выстраиваете э, своих партнеров в левую ногу и в правую ногу. У нас есть э, в кабинете такая возможность. Вы изменяете направление своих ног, контролируете и регулируете это тогда самостоятельно. Это несложно все. Для тех, для тех участников, кто все-таки заходит больше на пассив, я хочу все обратите внимание на то, что, ребята, приглашайте людей, вы этим будете, первое, расширять наше сообщество, а второе, вы, наконец-то, увидите и прочувствуете вот эту мощь, мощь Бинара, поверьте, это несложно, это несложно, потому что вы знаете нашу сегодняшнюю экономическую ситуацию, вы знаете, что делается вокруг, вы знаете, что пандемия достаточно сильно подкосила возможности и людей те, кто трудились там, а кто ходил на работу. И даже крупные бизнесы, которые развивались у нас там по экспоненте сейчас, вынуждены заявить о стагнации. И при этом все на самом деле вокруг ищут дополнительные возможности, дополнительный заработок. У нас эти возможности шикарные, нужно только людям протянуть руку, протянуть руку, помочь и об этом рассказать. О чем еще хотелось бы сказать? О том, что у нас на самом деле мы ждем еще некоторые дополнения, изменения по бинару, которые подскажут и помогут нам в дальнейшем, дальнейшему развитию. И сейчас я говорю о рангах и подарках за достижение, потому что помимо таких вот вкусных, очень вкусных там подарков, у нас ранги дают нам возможность определенного вывода определенных сумм в сутки. И поверьте, когда вы раскрутите, разовьете свой бинар, вы обязательно об этом задумаетесь, потому что ранг, каждый, каждый ранг, ну вот взять, например, ранг-партнер, он а, не даст вам возможность вывести больше тысячи долларов. А такая возможность, а, ну, так, ну, так, такие объемы, да, в сутки, в сутки, а такие объемы, они придут. Это сейчас просто как бы кажется, что немножко Страшно от этих цифр на самом деле цифры небольшие мы это уже видели по предыдущему бинару который был в прошлом году а в этом году вот этот бинар он будет намного круче и он намного интереснее и намного мощнее поэтому эти цифры вы осваивать будете очень быстро то есть самое главное это понять изучить и э, дальше передать эту информацию своему партнеру, научить его, и он передаст дальше. То есть система вин-вин. Вы отдаете, вы учите, вам возвращается. Э, система очень э, шикарная. Э, еще что хорошо, знаете, в этом бинаре у нас наконец у всех появится возможность не просто делать вклад там в свое будущее, хотя это очень и очень важно, потому что мы все прекрасно понимаем, что наше будущее это сегодня. Мы его строим прямо сегодня. Но здесь появится еще и возможность получать деньги, скажем так, на каждый день вы сможете э, за счет бинара э, дальше двигаться, содержать вот так вот свои семьи. То есть это то, о чем, в общем-то, э, к чему многие стремятся, и чего многие очень э, хотят. Ну и сейчас я хочу э, передать слово э, нашему топ-лидеру нашему зажигалке такому вот и сергей дальше вам расскажет уже о своих фишках о своих о своих лайфхаках вот прошу сережа друзья всем привет я надеюсь меня хорошо видно и слышно если нет обязательно напишите в чате кто меня еще не знает меня зовут сергей кушнир я являюсь одним из топ лидеров компании ваку в данной компании я развиваюсь уже э, полтора года. Да, сам занимаюсь 11 лет сетевым бизнесом. И за этот промежуток времени это моя четвертая компания. В каждом бизнесе я имел высокие результаты. Но те результаты, которые дала мне компания VECO, я никогда не имел. Да, хотя занимал всегда в компаниях такие вот э, топовые позиции что мне помогло преуспеть в компании да потому что мне часто поступает вопрос в личку там сергей поделись своими секретами ты знаешь что-то больше чем другие ты не договариваешь да? mm -hmm. хотя я часто делюсь секретами но не все люди их слышат наверное с первого раза и я сегодня тоже думал перед вебинаром, да, как донести э, свою стратегию, э, свое понимание нашего бизнеса, да. Чтобы... Так, я не понимаю, меня почему-то... Меня видно, слышно, Марина? Да, все хорошо, Сережа, слышно, видно, все замечательно. Мне просто пишут, что меня не видно, не слышно. Вот и поэтому меня спрашивают как что и смотрите ребят самый главный такой секрет да то есть я думал вот перед вебинаром как вам его донести это то что э, вам нужно научиться да вот особенно на рынке криптовалют вот потому что наша компания Веко это криптовалютная компания это не инвестиционная компания да потому что у нас есть да вот такие там разные пакеты рекции да когда например она идет вниз вот и вы должны для себя понять что если вы хотите преуспеть на рынке криптовалют дай особенно в компании века вам нужно научиться использовать возможности да как мыслят большинство людей да, то есть как большинство. Когда идет активное какое-то развитие, да, то есть они начинают вливаться быстро там э, скупать актив. То есть, например, в нашей компании есть два актива: это монета WebCoin и есть вторая монета, это монета Raido, да. Вот и когда идет активное развитие, все бегут скупать там монету по высокому курсу, да, там когда уже на, на растущей такой волне, да, эти люди тоже зарабатывают хорошие деньги, но очень большие деньги зарабатывают люди, которые, запомните, действуют и очень быстро действуют, когда большинство бездействует. Запомни, слушайтесь нужно очень быстро действовать когда большинство людей бездействовать это ребят золотая формула преуспевания на рынке криптовалют и в том же числе компании Веко, да То есть на сегодняшний день мы наблюдаем в компании Веко идет такая немного коррекция да и я каждому человеку который ко мне обращается я рекомендую сейчас по максимуму использовать возможности потому что они временные и благодаря вот этим возможностям которые есть именно сейчас я думаю они будут недолгое время вот вы можете создать очень хорошую капитализацию да то есть например на сегодняшний день у нас есть активы райду. там средняя цена 350 и у нас есть основной актив вебкоин да на сегодняшний день цена колебится в районе 50 центов да то есть при таком курсе вам намного легче создавать капитализацию чем при курсе 10 долларов 20 долларов и более да вот потому что на 100 долларов сегодня вы можете купить 200 вебкоинов а при курсе даже 10 долларов за вебкоин, вы всего купите 10 вебкоинов на 100 долларов. Поним? Ощущаете разницу, mm -hmm. да? Вот есть большая разница. И именно сейчас вам нужно э, правильно действовать. Вот когда я пришел в компанию ВКО полтора года назад, я зашел тоже вот в такой период коррекции, да. Вот у нас, я зашел вот такой же проект, бинарный маркетинг, как есть на сегодняшний день, у нас он не был таким прибыльным, но скоро у нас будет обновленная версия еще бинарного маркетинга, я думаю, в течение вот нескольких дней это будет, я могу точно сказать, самый прибыльный бинарный маркетинг на рынке Рунета, на рынке криптовалют. Вот прибыльнее ничего вы не найдете на рынке и тем более такого мотивирующего, да, то есть будет реально мотивировать вас развиваться, строить команды, э, свои капитализацию развивать. Вот поэтому вам нужно сейчас правильно использовать возможности, да, то есть на коррекции создавать активы. И, конечно, мне многие говорят, Серега, а как это все сделать? Да? То есть для этого используйте тот же бинарный маркетинг на сегодняшний день. Да? То есть скоро вы увидите обновленный сайт, вы увидите новые предложения, и это ну, позволит вам зарабатывать на монете райду. Да, то есть используйте актив райду для того, чтобы зарабатывать те же доллары или зарабатывать тот же райду, за который вы можете также откупать монету вебкоин, да, которая на сегодняшний день я скажу просто мега вкусная. Ну, вкусная цена для того, чтобы создать быстренько капитализацию. Это касается особенно тех, у кого небольшие возможности, да, потому что. Э, даже на 100-200 долларов сегодня можно, представьте, сколько купить вебкоина, да, и дождитесь хотя бы цены там 20-30 долларов, я думаю, она не за горами. Даже в течение, ну, мое видение такое, что в течение года мы увидим такой курс, а то и выше, и более, да, вот, поэтому вы можете для себя, ну, создать хорошую сейчас подушечку, да, которая вам поможет в дальнейшем быстро развиваться, потому что, ребят, маленькие деньги делают маленькие деньги, большие деньги делают большие деньги, да, и сейчас то время, где нужно быстро, очень быстро действовать, то есть за э, небольшие средства можно вот в перспективе сделать э, большой актив, и именно так я действовал полтора года назад, то есть когда я пришел, была такая же коррекция. Вот, я, я пришел, новичок, я наблюдаю за многими, за многими многие продают вебкоин, помню, по 50 центов, по 40 центов, по 30 центов, было такое, что и по 20, да? И я спрашивал нашего основателя сообщества, Искандера. говорю, Искандар, как правильно сейчас действовать? Говорит, если хочешь преуспеть, быстро создавать себе капитализацию века, пока идет хорошая цена. Да, и я в ближайшие помню полтора месяца я очень активно начал развивать свою команду да то есть я создавать своих лидеров вот и за полтора месяца я ну, скажу так я заработал хорошее количество вебкоинов, да то есть вот потому что это было очень выгодно и буквально через два с половиной месяца я увеличил свою ну, свои деньги минимум в 50, в 50 раз да, за счет того, что курс вебкоина очень быстро начал меняться, да, то есть у нас появился очень интересный проект Crypto и за счет этого я быстро создал хорошую капитализацию. Я, это я говорю о том, что даже без команды, да, то есть если вы начнете откупать, собирать по низкому курсу, вы можете вот тоже за крат кратчайшие сроки э, сделать большие иксы, да, и создать вот этот вот актив хороший. Вот, поэтому нужно это использовать, это моя вот такая рекомендация вам. И э, дальше, э, дальше меня спрашивают еще такой вопрос, Сергей, вот, а почему ты уверен, что там наши основные активы, вебкоин и монета райда вот в ближайшее в, там, время, в ближайший год могут стоить больших денег? Да, у кого есть такие вопросы? Есть у кого-то в голове? Я надеюсь, у многих есть. И я тоже поделюсь своим видением, потому что я стараюсь с нашим основным источником почаще поддерживать связь это с Искандаром Хасановым, чтобы понимать, куда мы идем, что нас ожидает. И вы должны понимать, что наша цель основная – это запуск пазл-маркета, и Искандер Хасанов не раз нам говорил о том, что для его запуска нужна большая аудитория людей, правильно? То есть там минимум несколько сот тысяч пользователей монеты вебкоин. И, конечно, мы понимаем, что за счет MLM, за счет того, как мы сейчас развиваемся, мы на этом можем потратить немало времени, правильно? И неизвестно, сможем ли мы создать такую армию людей. Хотя в теории это реально. Но вы должны понимать, что мы не будем создавать такое комьюнити только за счет MLM. Да, то есть за счет привлечения новых партнеров лидерами, там, партнерами. Большое развитие, как я вижу, да, и я в этом более чем уверен, будет идти за счет продуктов продуктов, именно которые у нас появятся уже в ближайшее время. Именно на продукт придет большая аудитория пользователей монеты WebCoin и монеты Raido. Первым очень крутым продуктом будет проект, о котором вы узнаете в ближайшие 2-3 месяца. Я думаю, Искандер Хасанов презентует маленькую часть данного проекта раньше, может, там через несколько недель, но ребят, то, что я знаю, я более чем уверен, что к нам придут на этот продукт, именно продукт, да, очень большая аудитория людей, очень большая аудитория людей. Я могу вам точно сказать, что вот у нас был криптоакселератор, который наделал шуму, да, на рынке. Вот к нам буквально за кратчайшие там сроки, за ближайшие два месяца, там тысячи, десятки тысяч партнеров новых пришло. Хотя в этом многие сомневались. Я могу точно сказать, что проект, который у нас будет через 2-3 месяца, продукт, который данный проект будет предлагать, рынку криптовалют, да, то есть никто ничего подобного на рынке никогда не делал, и это решает боль, боль, да, то есть то, что болит, то, что беспокоит, то, что интересует каждого криптоинвестора. То есть каждый криптоинвестор, кто хочет на криптовалюте преуспеть, там на биткоине, на эфире, там на других разных топовых криптовалютах. Это я вам немножко подсказку даю. Да, будет заинтересован в нашем продукте. Вот. И, конечно, через данный продукт они узнают и о наших активах основных да. биткоин и монета райда Вот поэтому ситуация с курсом она может мгновенно поменяться. Мгновенно. Сейчас я могу сказать точно: идут. Вот вы видите, что в Бинарном маркетинге старом, да, вы увидели повышение конвертации вебкоина на 5%, да, увеличили вот скоро отработают все пакеты в старом бинарном маркетинге. Да, кто не верит, кто не следит за развитием компании, кто потерял фокус, они, конечно, свой вебкоин продадут. Вы посмотрите на объемы, которые идут на бирже. Да, то есть откупается. Каждые сутки немаленькое количество вебкоина, да, и данные пакеты отработают. Я более чем уверен, что вы в ближайшие минимум полтора-два года не увидите таких возможностей заработка вебкоина. То есть его добывать будет очень непросто. Вот все, что вышло на рынок сейчас, все, кто что откупят, то, что вот возьмет вот отсюда тот и будет ну тот, тот и будет это иметь понимаете вот вот поэтому нужно быстро действовать ситуация поменяется я например, для себя точно знаю что данный проект это будет минимум в сто раз круче крипто акселератора который в котором вы знаете да, который первый раз стартовал там тоже будет очень много, очень хочется рассказать об этом, но, но, но. Есть, Я поддал слово Искандару Хасанову не говорить, поэтому я не могу говорить. Да? Но тем не менее, Сережда, мы еще раз сделаем давай акцент на то, что а, те люди, кто не успел, допустим, на старте в прошлом году зайти в акселератор, или кто не успел зайти в какой-то из а, проектов на старте, я зашел уже где-то в движение, в развитие. Сейчас у вас есть та самая огромная возможность, Именно стартануть, потому что мы у истоков, мы в начале, у нас открылся только-только открылся бинар. Я, И, думаю, а... да, я думаю, у вас есть максимум, ребят, полтора месяца создать капитализацию. Это максимум, я говорю, у вас есть полтора месяца создать капитализацию. Я никого не принуждаю, да, там, со своих партнеров, со своих знакомых, да. То есть я э, делюсь своим видением, я делюсь тем как я действую, а я на сегодняшний день агрессивно очень действую, да, то есть я откупаю вебкоин, вот, потому что я понимаю, что будет в ближайшие, там, полгода, в ближайший год, да, вот, то есть я верю в Вискандера, я верю в компанию Веку, и эта вера не какая-то надутая, там, придуманная, а я понимаю, какие продукты ожидает рынок криптовалют, да, от компании Веко. Второй намного круче продукт первого, да, о котором я только что говорил. Это будет блокчейн, ребят. Блокчейн наш будет интересен каждому человеку, который занимается криптовалютой. Вот возьмите, к примеру, к примеру, стейблкоин. ERC TRC 20, который сделан на троне, да, то есть многие пришли с эфировского TRC, да, вот стейблкоина на троновский, да, почему? Потому что комиссии меньше, да, комиссии меньше. Вот, то я вам скажу так, что у нас еще круче все будет, чем предлагает даже блокчейн трона, вот, и у нас будет много там задач интересных для каждого пользователя криптовалют и вы должны понимать что ситуация в развитии нашего комьюнити может меняться в кратчайшие сроки и первый продукт может выстрелить очень сильно и второй продукт и эти продукты создаются не только для рынка снг то есть основная их основное их предназначение для международного рынка то есть рынок азии америки стран европы да то есть людей которые разбираются в криптовалюте которые разбираются в технологиях блокчейна да вот которые идут на крутой какой-то продукт поэтому когда есть крутой продукт о котором люди не могут умолчать, которые понятны для криптосообщества, где не надо доказывать, что там биткоин это одна из самых э, таких да, дорогих криптовалют на сегодняшний день известных, да, то есть будут предложения понятны для людей, которые занимаются на рынке криптовалюты. Поэтому в любой момент мы можем не, в десятки, ну, не получить не десятки тысяч партнеров, как в акселераторе первом, а мы можем получить сотни тысяч партнеров в кратчайшие сроки. И к этому вам нужно быть готовыми. Я на миллион процентов уверен, что очень многие, даже вот присутствующие на вебинаре, не воспользуются рекомендацией, которые вам сегодня дают. Я более чем уверен. И вы будете, конечно, сожалеть о том, что вы ее не использовали. Да? Вот, Поэтому я еще раз говорю, если вы хотите преуспевать, вам нужно очень быстро действовать, когда большинство бездействует. Вот тогда вы будете преуспевать. Также я рекомендую использовать проект 1090 на сегодняшний день. Да? Вы можете в три раза дешевле покупать лицензии. Да, то есть на рынке сейчас можно откупать век по 40 центов. Да, вы заводите в 1090 конвертируете по курсу доллар 20, то есть уже в три раза. То есть в раза дешевле вы покупаете лицензии, которые есть. Вы можете э, откупать по низкому курсу вебкоин, инвестировать э, в 10.90 для того, чтобы добывать монету Райдо через стейкинг. И также райдо вы можете продавать внутри проекта 1090 за один рай получать 12 12 и 5 вебкоина, да там очень высокий курс на обмен и даже можете потом век продавать и снова по кругу все пускать ключевым в наших проектах является то что все проекты взаимосвязаны это как сообщающийся сосуд перетекающий из одного в другое то есть мы можем переводить свои средства из одного проекта в другой усиливать их и а дальше, дальше как работать с ними это здорово очень да поэтому ребят, ну я рекомендую вам так делать да то есть я всегда рекомендую делать то что сам делаю да то есть и мои действия они всегда приносили высокий результат да? то есть я помню я помню как мне рекомендовал Искандер Хасанов Говорит, если ты хочешь, Сережа, преуспеть в данном бизнесе, вы должны выполнять рекомендации, которые я даю на своих брифингах. Говорит, я больше вам скажу, будет много таких рекомендаций, которые в вашей голове не будут помещаться. То есть вы будете считать, что это, наверное, глупо так действовать, потому что многие так не действует и это на сегодняшний день нелогично вот но выполняя именно такие рекомендации именно и делать то что большинство не делают именно такие действия приводят к результату да вот я именно благодаря таким действиям я в данном бизнесе преуспеваю то есть я стараюсь всегда делать то что большинство сейчас не делает да. Ну и сам факт нужно все-таки делать, двигаться. Друзья, да. изучайте, двигайтесь и делайте, потому что только таким образом вы сможете сформировать э, вот ту самую э, себе подушку, вот ту капитализацию сделать. Само по себе э, оно не делается, не получается. Да. Но при, но... Да. Да, да, да, да, ничего страшного. Но при этом я еще раз хочу вернуться к нашему вебинару. Ребят, на самом деле это ну, шикарный и вкусный продукт. Это самый высокодоходный маркетинг. Поймите, вот просто поймите, что любой, любой новичок сможет вполне изучить Занять активную позицию и зарабатывать здесь ну, до неприличия а приличные деньги. И это так, так есть и так будет а обязательно. Главное включиться. Вот да, прямо и сейчас должны... и прямо на старте. Да, вы должны понимать, что компания Веко это не какой-то там временный хайп. Это вам не какая-то пирамидка, да, которая вот пришла там на какой-то короткий срок. Мы уже скоро, нам скоро будет 3 года. Я уверен, что мы будем праздновать и 4 года, и 5 лет, и 10 лет, и более. Да? Но возможности, которые есть сегодня, их больше не будет. Я в да. этом более... Это, это, это и... вот действительно так, да. это мы каждый раз рассказываем объясняем, да. что наши все проекты, воспринимайте их как аирдропы, как баунти, потому что это явление на самом деле временно. и Миссия, э... да, ребят, она ограничена, количество монет ограниченное. С каждым годом будет все сложнее и сложнее создавать капитализацию. И вы посмотрите, я не раз говорю, поизучайте историю каких-то топовых криптовалют, да, то есть какой путь они проходили, да. Конечно, многие из вас мечтают закупиться там монетой Ethereum, да, по курсу там 20-30 центов, когда ее там даром раздавали многие из вас хотят закупиться биткоином многие хотят закупиться бен битом и там другими топовыми криптовалютами которые уже стоят денег и не так уж и просто по такому курсу да уже создать капитализацию но вы хотите оказаться там да но оказавшись там вам тоже пришлось бы пройти тот же путь который мы сейчас проходим с вебкоином да поэтому если вы хотите действительно быть реализованными, если вы хотите быть успешными, вы хотите кайфовать от вот этой жизни, вам нужно какие-то 2-3 года, это вот я для себя так делаю, да, вам нужно включиться в развитие данного бизнеса. Да, не, просто, это... не просто включиться, Сережа. Я всегда да. предлагаю, что, друзья, пожалуйста, относитесь к проектам, относитесь к нашему сообществу э, с предпринимательской точки зрения, относитесь к этому как к бизнесу. Э, вот тогда у вас, вы проникнетесь этой идеологией, вы проникнетесь этим пониманием, и вы сможете двигаться вперед очень хорошо, очень, очень стремительно развиваясь и получая назад ту отдачу и ту доходность, которую вы будете постепенно строить для себя. Лично у меня нет никаких сомнений в том, что мы там эта компания наша скоманется, там, закроется, да, то есть я всегда думаю только о следующем, как грамотно использовать возможности, которые есть на сегодняшний день, а именно на коррекции, вот, поэтому вы должны для себя тоже это понимать да и относитесь к этому бизнесу как к своему, то есть в любом бизнесе, ребят, если вы откроете там кафешку, вы откроете какой-то там магазинчик или интернет магазин, вам нужно будет прикладывать очень много усилий для того, чтобы там преуспевать. Если брать компанию Веку, да, это криптовалюта, если вы грамотно заходите в данный вид бизнеса, особенно когда есть еще программы бounties когда доступный курс, когда доступны возможности, и вы мыслите стратегически не на месяц вперед, не на полгода, а на два года вперед, на три, на пять лет вперед. Поверьте, вы стратегически можете заработать столько денег, что ни один земной бизнес, ни один там какой-то интернет магазин вам помини столько прибыли не даст. Но для этого вам нужно посещать вебинары вам нужно выполнять рекомендации простые которые даются да и иметь отношение к этому бизнесу да вот тогда вы можете очень сильно преуспеть представьте себе ситуацию вот я себе представляю да, на секунду вот я всегда вот так мыслью сергей без серега представь себе что через два года а именно в 2020 третьем там двадцать четвертом году вебкоин стоит минимум 100 долларов за один вебкоин. Я себе вот так представляю, это минимум. Твои действия сейчас? Я себе всегда задаю этот вопрос. Представьте себе, вы сто процентов знаете, что через два-три года курс вебкоина будет минимум 100 долларов. Хотя я уверен, он будет стоить намного дороже. Ваши действия сейчас. Подумайте над этим, ребят. Меня... Обязательно. Обязательно подумайте. Я думаю, что у нас есть еще совсем немножко времени, и мы можем ответить на вопросы. Так, нам надо разблокировать чат. Елена может нам разблокировать? Да, сейчас попросим. Елена, пожалуйста, разблокируйте. Чат открыть, друзья. А там пишет, чат заблокирован у меня. А нет, я вижу, что чат, чат уже открыт. Интересно. Задавайте вопросы, кто что не понимает. Не стесняйтесь. Даже если вы да. считаете, что ваш вопрос какой-то глупый, вы ошибаетесь. Вот вам нужно вот полностью все раскладывать в своей голове, чтобы вы не потеряли возможности. Мне всегда хочется сказать, будьте смелыми. Так, у меня таки пишет, чат заблокирован. Я не знаю, может. Чего так? И люди не пишут, наверное, чат заблокирован. Да, наверное, все-таки есть блокировка чата. Что там возможно? Не, не получается где-то технически. А... Сейчас, ребят, секунду, чат разблокирует и сможете задать вопросы. О, чат разблокирован, можете писать свои вопросы. У нас есть минут семь. Да, уже все меньше и меньше, поэтому давайте основные вопросы мы успеем, думаю, ответить. Все то, что, ребята, все то, что мы не успеем ответить здесь в чате, вы всегда можете перейти в наш профильный чат. Еще о чем хотела сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на все наши ресурсы, ресурсы компании в Инстаграм, в Твиттере. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал, потому что там очень много э, обучающего материала. Где лучше держать веки? Виктор, э, ну, лично я на данный момент держу свои веки у себя на кошельке, э, нашим да, в WebCoinPay, и использую функцию стейкинга в проекте Crypto вот, также можно держать в проекте 1090, там есть возможность в стейкинге зарабатывать монету Райду, да, это тоже такой хороший актив, вот, и благодаря, вы можете в стейкинге там, сохранить свои биткоины, да, вы с 1090 можете их в любой момент вывести там, и перевести куда вам угодно, но вместо того, чтобы они просто стояли, их можно запустить в работу и добывать монету Райду. Матрица актуальна, конечно. Конечно, актуальна, ребята. Ну, конечно, матрица это та ферма по той же добыче и века, и ра. Причем в матрицах, допустим, там нет, нет эмиссии. То есть эмиссия на матрицы, на матричные проекты не распространяется, там совсем небольшое количество при реферальных партнерских выплатах, а все остальное это чисто перераспределение средств идет. Конечно, конечно очень выгодно, поэтому участвуйте, Динара. пожалуйста, во всех гильдиях матричных. Динара, нам надо покупать ВЕК. Конечно, если надо, покупайте обязательно. В чем сам метод заключается? В том, чтобы Наталья пока есть возможность создавать капитализацию наших активов вебкоин и райдо. Это наши криптовалюты нашего сообщества, которые имеют ограниченное количество и растут постепенно в цене. Численность партнеров, ну, у нас не партнеров, а пользователей вебкоина более 30 тысяч пользователей. Болот. Что посоветуете сейчас купить век на бирже? Или купить райды и сделать депозит в бинаре. Ну, я, Елена, лично я, я распределял бы свои активы, да, то есть я, наверное, на, ну, лично я, да, я откупал бы побольше сейчас, наверное, вебкоина. Да, то есть зависит тоже от стратегии, которую вы выбираете. Если вы, например, хотите быть активным пользователем, да, развивать команду, ускорять свое развитие капитализации, то, конечно, я на большую часть откупил бы века, на остальные я купил бы пакеты в, э, в райдо и в бинаре зарабатывал бы деньги за счет команды и увеличивал бы даже тот же, тот же откуп вебкоина. Сколько нужно для пассивного дохода, спрашивает Людмила. Людмила, наши депозиты начинаются от 100 долларов. В кабинете, в бинаре, в кабинете у нас курс 6. То есть просто посчитайте 100 разделите на 6 и вы можете уже стартовать. При этом постоянно делая реинвесты, вы будете увеличивать свои депозиты, а значит и увеличивать свою капитализацию. От 100 долларов транзакциях не видны цифры после запятой. Ну, я, Павел, не понимаю, в как, где именно. Подробнее перевод век с биржи 1090. Анатолий, смотрите, в 1090 есть лицензии, которые дают вам лимиты на э, использование стейкинга да и процента. Вот, например, там лицензия стоит 300 долларов, э, 300 долларов э, в, ну, в райду, да. То есть вы заводите, покупаете вебкоины по курсу 40 центов, заводите их по курсу 1 и 2, то есть уже да, вам надо в 3 раза меньше, и за вебкоины покупаете райду, и за райду покупаете в 3 раза получается лицензию дешевле. Это очень выгодно. Отличная стратегия, отличная. Да. Людмила спрашивает или, или утверждает, промо будет продлен. Если это вопрос, Людмила, то, скорее всего, промо не будет продлеваться, потому что ну, очень жирный маркетинг, ребята, ну, кто успел дать, кто первый встал, то и тапки, как говорится. Ребят, когда в проектах ну когда посчитают нужным то есть информация точно скажу будет дозирована по новым проектам потому что за нами очень многие наблюдают конкуренты или это не даже не знаю есть ли у нас конкуренты потому что у нас обычно копируют. вот поэтому будет дозировано чтобы никто не мог нас скопировать заходили в бинар с монеты век теперь радиала депозит а осталось в этой же монете Заходили в бинар с монетой ВЕК, теперь РА, тело депозита, созданной монетой ВЕК, осталось в этой же монете. Смотрите, Но... в пересчет в бинаре идет на доллары, ребята. Поэтому как бы все начисления у вас идут в доллары, доллар, которые вы затем конвертируете в РА. При этом начисления по депозитам у нас идут в накопительный счет. А начисление по бинарному бонусу и реферальному бонусу идет в бонусный счет. Да. Так, у нас уже время на исходе. Вот я уверен, что еще у многих есть вопросы. ребят, постараемся отвечать на следующих наших вебинарах. Пока что используйте рекомендации, которые мы даем. Вот И возможности, которые вам дает пока что компания «Ваку». Да? Вот. Так что я думаю, надеюсь очень, что вы их используете. Друзья, и... мы очень надеемся, что вы провели этот час с пользой. Мы с вами на сегодня прощаемся. Желаем всем такого счастливого, смелого, предприимчивого и уверенного движения в наших проектах. Спасибо вам, что вы с нами. Всем пока-пока. Пока-пока.